Ребят, мы впервые за последнее время записали смешной ролик. И это новая рубрика, которая продержится три выпуска. Сегодня в течение всей катки мы будем хейтить одного игрока. И сегодня им стал шарф. То есть он может сыграть очень хорошо, делать фраги и так далее, но в каждом раунде мы будем его мощнить, хейтить, оскорблять и выводить на эмоции. Просто так, и мы посмотрим, какая у него будет реакция. Насколько он сможет держаться до конца. И сможет ли он вообще это сделать. Если ты хоть раз улыбнешься, то давай поставим лайк под этим роликом, чтобы ролик бы еще больше людей увидело. Кстати, все эти катки я играл на коврики Cybershock и X Dark Project. Если хотите играть на нашем коврике, то you're welcome. Осталось всего 300 штук в резерве, поэтому поспешите. Ссылка на Озон есть в описании этого ролика. Стоит он демократическую цену. Так, давайте, ну, мужики. Давайте. Ну, давай, Эрик, раскидываем и так. Кто, кто где играет? Я на голову. Мы даже я не поприветствовали. Всем здорово! Я шорт играю. Давай, я на байп. Ан, ты куда идёшь? Сейчас, сейчас. Это двойная, это новая. Лысая Африка снилась отсюда. Это лучшая. Это моя позиция, блядь. Полоса, полоса. Иди на ада. Ребят, это. Так ко мне мусор пришел. На шорт блочит. Убил одного. Я поехал. Тройка, по-моему, не. Какая тройка, блять. Ниже, ниже, ниже. Най! Хорош, хорош. Ребята, это было сильно сейчас. Это было сильно. Лех, кейс флешка. Лех, фанбет ты готов. Лех, Лех, кинь флешку опарты. Я опитува. Даю. Даю. Что это за? Да, хорош. Но. Там еще там еще там, еще там еще. Лучше бы ты играл на него. Пит вышел. Мертвый. Дань Пит вышел. Сейчас, подожди. Я тебя сейчас видел труда. У вас, яма. Не стреляй по врагу. Пуш, шок. Только не за. Он сидит рофлит, бля, смотрите, он просто с ножом идет С ножом идет Хорош, Диан, Джос, ты чела Мы играем в Unranked, Эрик, ты можешь объяснить? Это Unranked? Это Unranked? Ты еще подумал, мы не затащим на Беркуток такие что? Двое, двое, яма Апси! Апси, апси. Убили нит. Алёх, как обычно сдох, Я... да? Я правильно понятно? Обычно! У меня одна смерть! Алёха инфо скажет где последний был, Лёх? Меня, сука... Скамейка, скамейка. Какая скамейка? Это стол, называется. Скамейка. Ой, блядь, очевидно. Скамейка. Втроём Б, давайте сыграем. Можете без Меда играть, голубой? Давай, да. Она ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Это я новая я... позиция. Меня с моей позиции выгнал, джойстик. И ты да пришел на мою я. позицию. Ну ебать. Ну, кстати, реально, Лёхин, да. Хоть что-то болеть. Еще топмит, еще топмит! Слева! Вышел. Лёх, ну куда ты ушел? Палас вышел! Да ёб твою, вы че рофлите! Давайте в пятермас в сыграем. Пуш, просто вот яму заходим. Давайте просто вот это... в яму летим. В яму. Да, давай, даже давай. с лавиками. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Давай, давай, флешку дал. Аккуратно, Эрик. Хороший флеш, кстати. Давай, Лех, иди. Я иду. Я, я, У тебя драгон лор. Поехали. На тупой, на тупой. Лёха, вышел уже? Инфа... Лёха, инфа... Лёха, инфа. Шорт нет, двое, нет, нет. шорт двое. Ещё, ещё шорт. Ой. Форос, форос. Меня Форосай. убили. Шорт ещё тип. Блин, блин. Ну, Ави... Ой. У нас Ави, у кого сейчас был? Да, Лех должен был попадать же по всем этим нубасикам. Ну, или бы инфу, Сука, либо... я тебе сейчас рот вскрою, нахуй. Что вы, б... на меня все накинулись? На... Токсики, <с -с -с -с -с -с -с -с а тут А что это за мусор? Какой ужас! Он если что в Андере, но это такой он. Агрессивный, но в то же время безобидный. У него семья. Он ко мне прибежал, он ко мне прибежал. Ну и так, аккуратно. Нормально, команда, нормально. Я через конс играю, соло. Давай. ну... Понятно, Лех. Как сол сгрол. Это был мой... Стейс, Стейс, Стейс. Тебе Стейс оставляю. Это был тоже мой. Джунгли, джунгли! Сиси, Леха убить не мог. Откуда, с джангла? В сети. Режет. Вау. Ты про это это видел на да? себя? Погнали Не резать, потом. это нормально. Давай, давай решишь, решишь. Супер, молодец. Давай. А спонсор этого ролика сайт под крытию кейсов GG Drop. Это прекрасный сайт, потому что он максимально красив, там огромное количество кэшбэков. И сейчас там активны два ивента. Во-первых, это сокровище, где вы можете делать любой депозит любой суммы и за это получать кэшбэк в виде любого скина. К примеру, закинули 10 тысяч рублей, получили 10 тысяч поинтов и обменивайте на любой скин, который выдаст вам сайт. Вот, к примеру, моя история полученных скинов. Также там есть ивент, на котором вам нужно выполнять миссии и получать за это поинты. Чем больше поинтов, тем выше вы в топе. И за это получаете гарантированные призы в виде баланса на сайте. Там даже есть мой кейс Вы можете его открыть И кайфануть А тем более С моим промокодом При пополнении Вы получаете проценты сверху Поэтому ссылка на джидроп Есть в закрепленном комментарии Этого ролика Давай, давай только туда. без миража пойдем Давай выберем твою карту Давай, нюк Спасибо Мид Ты будешь играть? Дай идет Стой, Давай, давай, давай Давай, давай, давай Наталья Кафкасса. На Отлично! Отлично! <таскиваю> вот это! УПАЛ да. Эрик, <свя> у тебя oh, э бомба Си 4 I mean, В общем-то, I mean, смотри, I mean, I mean, суть I mean, игры CSGO заключается в том, что эту бомбу нужно поставить на плент А или Б. И вот только что мы вышли прямо на плент, ты взял эту бомбу и снял Пойдем на ловушку. Так и возьми бомбу. потому Ты мог попросить, кстати. На лег пошли. кто только по одному не играем. Команда, ребят, мы звездный стак. По одному не играем, и смотрите на радар. Я люркрик. Ребят, ну может звездный стак. Вы меня задизморали. На эту флошка. Кстати, хорошая. работает. не контроль. Хорошая наводка. Она с наводкой, да? Уже с наводкой. Ну, что-то не идет буллинг, пока у меня больше кило в два раза, чем у тебя. Иди еще раз в ловур и Сейчас пойду, но без зависти, окей. То есть, что у меня на фраг больше, не нужно завидовать. Я понимаю, я рвел сейчас изнутри все Ничего ты не понимаешь, иди. На поддержке. Справа. Давай, сборой. Двое, двое. Нас прикрываешь. Двое. Да закрой свое. свою. Леха бомбу скинул, Все, леха, не забрал. Давай, забираем. закрой пайсу, я замучу Скажи, тебя, Не разговаривай Леха меня вообще, не обращайся ко что, мне. Все в ресиве ещешь? Ну, б***ь, оборщишь, я тебе говорю, завали еб*** свою. Он, ребят, не ссорьтесь. Че возьму раунд. Альдик, да, давай. Альдик, Но что нас... с тобой? Ой. Ну, а это... Ига, аккуратно. Что взять с смотрите Какую гадость ты сказал Я не хочу раунд убрать после такого Я не хочу убрать раунд после такого То же самое говорит, то же самое говорит. И ты будешь прав Я дал минус 4, и меня Эрик просто сбил с мотивации Алик, все хорошо было, правда Сорян, я думал, ты на фане убьешь. Диан, ты как там? Не в тильте? немного, неприятно вообще Ну, чё-то не стой той ноги встал, мэйби Я... Ух! Ух, Дверь! Ой! Пошла! Окно тоже! Но это бахмальство какое-то пошло Али! Хорош, ребят, все! Надо вот команда Кроме Лёхи! Спасибо! Диан, голонг! На ноге! Что-то Диану вообще втилите, мне кажется. Ну Лех, ну извинись. Зачем? Вы сидите в дворы рыла, сидите, накидывайте на меня, выебать, что ли, совсем? Давайте эти разборки после ролика. Мы вроде все спокойно друг другу относимся. Да, сейчас будем делать вид, что все за... Масочка на пяльке. Да все, надо снять напряжение. Давай, данек, анекдот. Короче, портсигар. Хорош. А инфу, Лех, ты не говоришь? Какую? Я убил Мидл. Супер. От Леха. Видишь, когда злой, хорошо. Найтс. Хороший, Рик, Э, брат, спасибо. На темки, в темки, в темки. ха Давай, давай, давай Смок ми ту Хорошо. Супер! сюда На коробке На коробке За коробкой Двое Бен! Блин, настрай, Как на как готовился да, ж ребят, блять, я ж, ж привык, что она так со мной общается. Нет, сидишь мой, и комментит абсолютно каждый мой мув, что бы я ни сделал. Из его нючего рта летит комментарий: что я что-то делал не так, даже когда я иду охуенно. Комментирует абсолютно все, что бы я ни сделал. И сидит этот узбек, подкомментирует ей в ответ: Леха мог то, Леха мог это, Леха мог лучше. И сидят за дворы, и меня хуй. Когда а я залетел, ты я залетел, общаться, ты я так, залетел подожди, на, и... на вайбе, нормально общаюсь, у меня, меня в два сидят два хуй. Я не... привыкла, чтобы а им... тебя Сами иди. играйте, сами угорайте, я буду бегать АФК рыло. Вам надо помириться давай, с Давай, давай, да. Нет, с Лехой вообще не ссорился. С, с каждым раундом Леха будет просыпаться, нужно выиграть. Да, просто мы... надо извиниться Леху. всем. Ну, и... Извините, ребят, ребят, вы меня простите. Извиняемся. Все. Трампа уже <свят> <обратно>. <свят> втроем. Говый бимиган, Л ⁇ Лех. Я побаюсь на все. Есть бокс. Не забайтил вроде как. хорош Но... ебать блядь. уменьшить ну, расхвалили, извините Эрик, Сайбершок, э, скажи на миду, где чел прячется Давай, давай, давай Попробуй убить его <рис> Никого, бро, никого, никого У нас Позар. три бинокля, Есть б, есть б, есть б, есть б, есть б, меня трахин Я реально за закомбетчем, это можно закомбетчить Бо я тебе флешку сейчас врыла дам Да, давай Хороший флешка Кинул он психопат, больной на голову, там трое Твикси. Викси. Даня Шостик, Еще! Даня! Это Даня! Да, давай четвертый. Это Даня! Да, Да! нек! Да, нек! Да, нек! Да, нек! Да, нек! Да, нек! не прошел. не нек! Да, нек! Да, нек! Да, нек! Да, нек! Да, нек! Да, а он ходит и стреляет постоянно Диана, ты тут? Да-да-да, я тут Может быть Я в спину побежал Готов? А ты спиняй А чё, они вышли? Да, вышли, вышли Они очень хорошо вышли Их доху, миллиард! Еще, ещё В нычки, в нычки, в нычки На этого! На нож, на нож Ребят, показываю Ага, смотрим, Дань Дверь на Е открывается, ты видимо не забраться На Е, на клавиатуре, возле W вторая клавиша Сразу же, справа Это что? Я вижу, нашел. От W справа, вот, оп И ЛКМ, стрелять Ну если бы Леха под руку не пи***л Тише, будь нахуй, гном Я как осуществил, где он? Я как осуществил, дай, дай, дай Где Леха? Ну, только с по 90-е может стрелять, Леха. С его лубом сейчас, оправдан? Не-не-не, просто слабинным угроком. Ну, а я. А я что, не прав? Ну, открываем таб, и что мы видим? Ебаная бомжара бородатая! Почему-то в табе в списке ниже бота Денджер Лехи. Что значит? Что значит, Эрик? Сум, говори. Что это значит? Ой, а кто это сдох? Первый-то. Че это значит, дружок его Ну и давай, я, я посмотрю, как ты сейчас играешь. Давай, Лёх, давай, Лёх. Показываю, давай. показываю. Трюки, приколы, лайфхаки, фишки у побирны. Над нами бе. Леха. Куда нам скопы? Бам! С... Мам, давай, мам, мам, на эту крышу мам, идиоты мам, придурки, мам, мам, мам, мам, мам, Сука, Ерик, ты кощный дебил Вообще, блядь, Я бы тебе сейчас ноги оторвал В реале, я клянусь чтобы ты не бегал и на респе просто Как гриб стоял Ты кинул гранату от меня? Блядь. Я даю, типу два хита С Максевана, думаю, сейчас дам хаешку ему врыла. Этот, блядь, сука, бородатый Берет перед он прыгает У него хае бьется ему об голову Отлетает мне в я взрываюсь Тот чел живой с авиком Не, ну... Если умел кидать гранаты, такого бы не было, Лех. Конечно, где надо потренироваться, на кибершоке на... Ну да, да Конечно, там mm -hmm. сильные игроки си... си... си... для себя будут Понимаю, ты... Дверь вышла На его гранату Ты опять сдохла, что ли, первая? спектатор, нахуй Я специально сдыхаю, что смотреть за батом Учиться? Да Если что, на бочке большой Бл смотри спиной. А, б, ты в лицо не можешь бивать? И... Давай, в лицо. Видишь? <связать> Дружище, это называется раз... занятие правильной позиции, чтобы застать врага врасплох. в Спину нарывай-то. Хорош, Дань. Продал меня, очевидно. Ты е... Я Слова. только пришел. Да я видел, что ты долго бежал специально. Фрагов не делают, но обзывают команду, но это нормально? Я сделал да, только что фраг, не... а ты дохнешь каждый раунд. Заметь, у тебя 9 фрагов. Ну ты фраги тоже не делаешь. Ты сделал единственный фраг в спину, чел. У меня 8 было, ублюдок. Ну вот один фраг спину, 9 уже. Так у меня-то 11, а у тебя как было, так и осталось. Сука, математика ну боже опять сдох показывай смотришь тут рядом аладинский муж это легко давай легко я учись я дал все шансом фрагмы сегодня давай сделаешь хоть фраг за 10 раундов напишешь минон на первом месте как это понимаю? ну палка стреляет раз что-то по тебе не видно, слышишь? Почему все упускают вообще из видения то, что у нас запугивающая азиатка в команде? Которая бегает и по стенам просто стреляет. Но я не особо громко, кстати, это говорил Почему все упускают из виду, что у нас в команде запугивающая азиатка? А то, что у нас в команде Боб? По имени Леха. Показываю Давайте за мной баты ебать. Научу вас играть. Давай, Оружие в руки взяли, тяжелая артиллерия, тяжелые пистолеты, так что голову убить с первого патрона. Лех, Даня, не Даня, не хорош. Лупи. Дань, пожалуйста. Выше, выше меня в табе будешь, разрешаю рот открыть. Шок еб... отбился. Шок отбился. Ну, неудивительно. Неудивительно. Шок на связи, смотреть дверь! Смотреть дверь! Приказ! Ох... Как ты грязно общаешься, Леха? Это еще да без маты. Еще! Левая сосиска, левая сосиска и главная, главная дверь, главная дверь. Братаны, главная дверь. Главная дверь. Гамарджоба, Он не понимает вообще. Посмотри, он не от мира сего. Он перезарядил лавик, чтобы сейчас взорваться. Это вообще просто мусорно. Почему ты меня хочешь сейчас, Леха? Потому что ты на меня Когда я на Всю, всю игру я вообще псих просто Не, ну я на месте Лёхи бы тоже смеялся Попадать не попадаю, просто смеется Он отбиннул таб и или что? <смех> я, на, я нажму вместо него чел, чел сделал два фрага Да какие я важные делал с, дел. с тех пор, какие важные Али! Да ладно, Лёх, не страдай. Хуй. Погнали, доиграю. Я страдаю? Я киберспорт. Лех, соберись, давай. Доиграем уже. Heaven. Без Не на мувик, сделай что-нибудь, чтобы, ну реально, в хайлайт Показывай. Это на хайлайт вначале должно быть. Блядь. Лех, надо что? тренироваться. Что? что это было? Да, сайвер... разбери. Да, не разбери. На Сайбершок явно не заходил. Сайт. Дай, да, да. Дай, ему, дай ему постреляться да еб... Все виноваты, кроме него, слышите? Ты дал всю игру на меня Молчать, манки я, я его замутил, ребят, давайте финально за его, пожалуйста, ну давайте И сейчас уже признаемся, давайте, раз, два, три Да ладно, легкий хуй... Да хуй, игрок Признай. Да закрой пасть свою, хуй... ты опять начал как животное себя ебанное вести Ты реально хуй, выиграл, Да мне, хуй, б... б... ты че, рофтишь, что ли? ты сегодня, вообще на голову Впервые вижу Леха не на топ-табе. Я его впервые вижу. На втором месте. Обычно с конца. Короче, Леха, что с настроим? Леха, какие у тебя мысли? Не, мы хорошо сыграли. Пошел. Почему я собрал именно этих людей? Ебатый, хуй, хуй. <сёк> <сёк> <сёк> Леха, мы снимали ролик, как мы три катки накал, подряд <сёк> <сёк> тебя Леха хейти. Леха. Я, я вижу, что Леха до конца продержался. Ну, короче, ваху, мне, мне кажется, <сёк> мне кажется, <сёк> ты в конце понял, что творится и начал уже на нас атаковать. Бэм, я думал вы после вы... первой Леха ливнет, клянусь. Я Он думал все, блядь. Должен был ливать. А, а там вторая, третья. В небо такие. Но есть было. просто просто. Я еле я сдерживалась. Диана вообще, я вообще, я не мог, я вообще не мог. бы либо вы рядом, я вам. Я мне так не хотелось. Я только просто, ну, думала написать ему типа подыграй, пожалуйста, извини. Меня, я так думаю, я отвечаю вам, вы просто кусты говна все еб... Короче, две щиты в конце палево дали, Потому что. Мне Эрик такой, газуй, газуй в конце на него. Начали, уже Под... не я, я, я, я, я уже хотел заканчивать просто, потому что очень долго и... тянулось. И мега просто уже одно и тот же. Лег ты слабый, легкий слабый, лег ты слабый. Сука, у тебя словарный запас запасы и слова нахуй, что если тебе понравился этот ролик, ты порофлил, посмеялся, не забудь подписаться на канал и поставить лайк. А я пошел пранковать другого ютубера. А кто же это будет, я напишу первым делом в моем телеграм-канале. Пока.